самая свежая погода Днепропетров сейчас. Днепр, если кто любит наш город. Сейчас у нас идет снег. тут еще не растаял. Утром было очень холодно. Минус 10. Ветер. И идет снег.